Дамы и господа, всех приветствую! Беленицкий институт Карма йоги, США, курс второй. Итак, лекционный материал у нас сегодня идет по продолжению лекции 173, если вы помните. Это лекция давняя, еще январская. Элементарные технологии притягивания ситуации в личную свою жизнь. Итак, начинали мы с простой технологии, описанной Ричардом Бахом. Книжки иллюзии. Прочесть нужно всем обязательно. Это встреча с наставником. И как Ричард Бах разрушает все представления наставниках и учителях и формирует одновременно то есть там прописана технология белое перо когда вы пытаетесь белое перо притащить в свою жизнь и судьбу теми способами которые у вас есть если к этому мы подводим еще и навык концентрации внимания по патанжали по йога сутри то вы начинаете понимать как писал патанжали в йога сутри там так и написано результат происходит при наивысшей энергии концентрации то есть мы с вами начинали зимой с притягивания красной пуговицы вы можете выбирать любой цвет вы можете выбирать любой предмет естественно нужно идти к дороге, где ходит много людей пешеходной, и там вероятность выше, ну а потом вы уже можете практиковать совершенно другие вещи. Итак, Ричард Бах иллюзии нужно перечитать, технику белое перо перечитать особенно отдельно, посмотреть законы судьбы, которую Ричард Бах прямо курсивом прописывает в иллюзиях, и попробовать выделить себе какое-то время на тренировку этой технологии белое перо. Естественно, перед этим нужно медитировать, дышать, прогибаться. Я имею в виду кобру, бхуншанхасану, пашаматанасану, сгибаться, прогибаться. Потому что сансалитишн, то есть сулина маскар. Потому что в этих всех простых упражнениях каналы ваши пробиваются. Вы начинаете чувствовать энергию, и вот эту вот энергию нужно вливать в технологию притягивания предметов в свою судьбу. Точно так же, как мы начинали с вами разговаривать о раджа-йоге, и мы с вами говорили о том, что без понимания четырех состояний шавасаны, дальнейшие разговоры о состояниях пратьяхара – Коран, Атхиана, Самадхи абсолютно бесполезны. Я понимаю, что людей больше интересует интертейминг, чем education, то есть развлекательный контекст, чем образовательный. Эта часть понятна. Но тем не менее, ну хоть чему-то за столько лет попытки соединить свое сознание с оккультизмом, нужно было научиться. Это повторчик. Технология, методика. Методика состоит в том, что вы должны тренировать вот эту схему простую. Немножечко занятий, немножечко йоги потянулись, прогнулись, пранаямы какие-то. И потом вы притягиваете свое белое перо, то что является белым пером для вас на сегодня. И вы ведете дневник. На это нужно тратить не менее не более 5-7 минут на притягивание чего-то в ваш день. Как только вы это сделали, вы записали, что сегодня я сделал вот эти вот эти вот осаны. Время действия, столько-то никто не мешал или вам активно мешали. И вы притягивали в свою жизнь вот это. А дальше вы смотрите, когда это придет. К этому видео 173-му. Всего лишь несколько человек написали, через сколько дней вы получили вот какой-то такой мистический результат. Как только вы начинаете этим заниматься каждый день, то через там, месяц или два вы смотрите свой дневничок. Нужно таблицу такую делать, такое то число притягивал то-то и когда пришел результат. Вы увидите, что статистические результаты все разные. Но поймите меня правильно, рассказывать я могу бесконечно это все, потому что у меня есть поток, на этот поток я выходил много лет, я много лет ежедневно отрабатывал связь вот с этими силами, которые эту информацию дают, ну и как вы видите, я готовлю, то есть вот что у меня написано всего лишь. То есть я готовлю маленький кусочек, а информация это бесконечная, потому что как только э, сосредотачиваешься на каком-то вопросе, то эти силы, этот поток, тут же это все раскрывают, тезис надают. Если дальше концентрироваться на одном тезисе, прямо приходит... Э, раньше когда-то я это начинал, я полностью прописывал каждое предложение. Теперь в такой дикторской работе абсолютно нет никакой потребности, потому что сам по себе выход на поток состояние и через это состояние как через ключ начинает идти вся эта информация естественно как бы потоки многослойные и с каждый поток что-то там кричит о чем нужно говорить Поэтому, когда есть вот такой короткий тезисный план, то к нему обращаюсь, чтобы не уходить в сторону. И то, вы видите на практике, постоянные отходы. А это означает, что какая-то там мелкая сила, группировка, они пробиваются, чтобы выплеснуть свою информацию в окружающее пространство. Следующий пунктик. Если вы считаете, что вы эту часть уже отработали, и у вас есть опыт по как минимум 10, 12, 20 притягивания белого пера, черного пера, красной пуговицы, канцелярской кнопки, железной скрепки, красной скрепки, белой скрепки. Ну что там еще вы хотите находить? Ну, например, можно делать задания посложнее, вот самолетик, все делали из бумажки самолетики, вот вы должны найти самолетик где-то там. Конечно, если у вас дети дома, то это проще, да? но тем не менее. Следующая часть, когда вы это уже отработали, следующая часть, это мы отрабатываем, вы отрабатываете ту же самую методику через свою чакральную систему. Условно говоря, мы начинаем там с Вишутха чакры, да? ну с любой, какая разница. Давайте с Маладхары начнем. Вы пытаетесь сознанием зайти в Муладхару, ощутить свои корни. Стихия Маладхары земля. Вы пытаетесь почувствовать себя растением, которое вытягивает из земли те минералы, там перегной, что-то еще, для того, чтобы наращивать ветки, листья, плоды. Для человека Муладхара корни – это ваша собственность. Это именно то, к чему нас привязывает матрица – через собственность. Поэтому во всех книжках по йоге, в любых, говорится, что йог должен всю свою собственность оставить своей семье и уйти в одной набедренной повязке налегке в лес. И там начинает совершенно другую судьбу, то есть оторвать все свои корни. Но сейчас уже в лесу вам все равно покоя не дадут, обязательно придут, если не дикие звери, то хулиганы, если не хулиганы, то милиция, полиция, еще какая-нибудь лиция, и начнет вас стращать, запугивать, соблазнять. Итак, вы пытаетесь своим сознанием войти в Муладхару чакру. Младхара чакра это стихия земля. Это то же самое, что у деревьев в корне. И это ваши привязанности к городу, к вашей квартире, к вашему дивану, к вашему телевизору, к вашей окружающей среде и в конце концов к вашей стране. И именно через эти корни пытаются пускать патриотизм, определенные силы не буду опять сворачивать на политику. Итак, вы вошли в сознание Муладхару чакру. А дальше, например, вы можете вопросы задавать медитативные и наращивать ту ситху, которую я вам все время демонстрирую, выход на канал, задавая вопросы астральному пространству. То есть, вы опустили в самый низ Муладхару чакру, вы должны ее почувствовать, цвет красный. Все сансары Муладхары прописанные в стихотворении, которое на канале первого курса, там где-то есть. По сансарам. Нам не понять сансару эту. И вот вы, находясь в Маладхаре Чакре, начинаете спрашивать, если вас интересует ситха создания потока, что вам нужно для развития Младхары Чакры, чтобы вам легче занималось в этом доме, в этом городе и так далее. Один вариант вопроса. Второй вариант вопроса. Это точки, геопатогенные зоны и наоборот, не геопатогенные зоны. Это точки, места, откуда идет энергия. Не думайте, что вы здесь первооткрыватели. Не надо мне рассказывать о чуваках, которые лазохвостом занимаются. Все места, если вы живете в городской среде, все места, откуда выходит энергия благоприятная, там что-то расположено. И на самых энергетичных местах строились храмы, потому что они сохранили древние знания об этом и никому ни с кем не делились. Ну а в столицах самые главные государственные здания там именно и стоят. Если вам повезло и вы живете в городе, где есть дореволюционные здания, которые сохранились и реставрировались, то там есть места, из которых энергия шла вверх. Вы можете, если вы можете найти там, где позаниматься, где там есть, помедитировать или подышать, замечательно, вы можете подключиться. То есть, вопросы из Маладхары Чакры, э, в каких координатах, куда нужно прийти в этом городе, где я живу, где можно действительно набрать энергию. Это может быть церковь, это может быть любой другой храм, это может быть совет каких-нибудь там профсоюзов, это может быть горисполком, это может быть зоопарк. Но во всяком случае историческая составляющая этого места одна однозначно есть, потому что энергия накапливается на всех исторических архитектурных объектах. Чем мы этот объект старше, тем труднее там заниматься и находить место. Поэтому всегда применялась противоположная методика. Мы из своей квартиры... Делали точку силы и для этого мы там что-то меняли, ремонтировали, подправляли, подкрашивали и так далее. Это второй вариант. Ну и и далее, как бы, вы ищете красивое место. Это обычно скала, гора, откуда открывается любой хороший вид. Если вы живете и у вас есть балкон из вашей квартиры, и оттуда красивый вид открывается вперед то есть вы должны соединить свое ладхару с источником энергии и в этом состоит вот эта часть вторая когда вы из чакры вы должны зайти в чакру и эту чакру регулярно ежедневно затрачивая свое личное время подсоединять к этому источнику энергии каким образом напитывать Муладхару-чакру, первая от красного цвета. Красный цвет, открываете в Викопедию, это длина определенной волны. Он может быть пустым, а может быть сочным таким. Пустым это выцвевший цвет красного флага такой, на солнце он выцвел уже, и там цвета нет, сочность потеряна, ну а свежепокрашено это как раз вот оно и есть. То есть вы насыщаете Муладхару чакру красным цветом. Одна часть. И Муладхара должна быть яркая, такая, малиновая. И в этом суть, вот этой медитации вы насыщаете чакру цветом. Вторая часть. Вы представляете такой чернозем, и вы из Муладхары пускаете луда корни и тащите энергию, вот энергию земли, энергию чернозема так как вы ее понимаете. Собственно говоря, все. Дальше вы переходите на Сватхистхану. Сватхистхана у нас цвет оранжевый. Вы насыщаете Сватхистхану оранжевым цветом, раз, и воображаете энергию воды. И вы запитываете энергией воды свою Сватхистхану чакру. Следующая чакра Манипура, ну и так дальше, цвет, стихия, все стихии вы знаете. То есть Манипура это огонь, медитация на огонь, я вам ее сделал. Повторяйте ее, делайте каждый день. Это медитация не для того, чтобы один раз попробовать ее, нет. Это медитация, чтобы включать и делать медитацию на огонь каждый день. Пока вы или сами делаете свой костер, пока вы не запомните вот этот огонь, треск, состояние, эти состояния нужно запомнить и уметь их вызывать в любой момент. Свою манипуру нужно уметь насыщать энергией огня. Это вот такая ежедневная процедура раджа-йоги по каждой из чакр. Если вы занимаетесь манипурой, активизируете манипуру, и если вы чувствуете, что было бы неплохо зарабатывать чуть-чуть побольше, то вы, находясь внутри манипуры чакры, желтым цветом закрашиваете всю эту сферу, начинаете туда призывать энергию огня, огонь у вас должен пульсировать, расширяться, сжиматься, как сердце, должна быть пульсация огня. Вы должны пульсировать внутри этой молотхары чакры, как пульсирует огонь, как будто у вас танец такой с языками пламени. И вы должны научиться эту энергию огня применять для развития своего бизнеса. Примерно так. Спасибо, счастья вам.